Для чего ты нас собрала? Бэпсит говорит, что получила... <къех> ну где же это грёбанное ну, письмо? Мы с тобой друзьями будем НИКОГДА! Похоже, я так сильно беспокоилась, как бы мне получить кьюти-марку, что никогда не задумывалась как бы мне получить кьюти-марку Нет ничего лучше крепкого говна! Завтрак! Вредители? То есть, как пара спрайты? Э, брось! Да кто угодно может взять спрайт и прогнать трамвай! <плодисмент> Я брось! Ты когда-нибудь слышала о твиттерах! <плодисмент> твиттерах? <плодисмент> Только дезинсекторы, такие как мы с тобой, не дают этим живым молниям вовдрей каждое мое слово и в полотняк. Черкни мне как-нибудь письмецов поселок пенсионеров тень Так что это тут у нас? О чем ты, бабуля? Все дело, Эппл в твоей кьюти марке. Ага. Ну. Кое-чего там не хватает. Там нет яблока. Нету... Нет. А не яблочным среди нас места нет. Нет. Пора тебе срать вещички. А, еще тебе придется сменить имя. Ага. Думаю, просто Блум неплохой вариант. с ней видишь робами так это уже становится нелепым? Покупайте вкусные яблочки, Кислые яблоки, гнилые яблоки, червивые яблоки.